прямиком к месту детских воспоминаний. Опа! И уже чувствую запах моря. Уже чувствую запах моря. Это что-то невообразимое. Как классно посещать места, которые у тебя связаны воспоминаниями. Конечно, сейчас покажется все не так и по-другому, потому что в детстве мы запоминаем не все, что было на самом деле, а только положительные, яркие или отрицательные эмоции. Но в этом нет ничего удивительного. Если бы не было таких мест на земле, жить бы нам было бы, скучное слово будет, неподходящее. Даже не знаю, как бы нам было жить, если бы не было таких мест, где мы могли вспомнить о своем детстве. Не было бы какой-то, наверное, душевной теплоты. Опс. Так, ставим. Я помню плохо, как это здесь выглядело, когда мы здесь были с моим братом Рамзесом, с двоюрным братом. Помню, что было очень быстрое течение, и мы бросались в реку, она нас несла, наверное, это было чуть-чуть подальше. А мы делали взмахи руками и учились так плавать. И, собственно говоря, наверное, как-то вот эта поездка стала подготовительной к тому моменту, когда научился плавать. Еще я помню очень хорошо, что там, где она впадает, если было плавать в море, очень чувствовал слои воды пресной и, соответственно, соленой. Соленая плотнее была внизу, пресной сверху. Она была холодная. Иногда мы бросались в реку, охлаждались, чтобы потом бежать в море, и море казалось теплым-теплым. Все, идем на край косы. Мама, отдельное тебе спасибо, что когда-то в детстве ты меня сюда привезла. Я с огромной теплотой здесь сегодня побывал. Так что еще раз обнимаю тебя, целую крепко, люблю. Сынуля.